Это кто за то, чтобы принять данное э, решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом э, повестка.